Желание детей и родителей расходится очень часто, и это становится точкой конфликта, как правило. Особенно остро этот конфликт возникает, когда ребенок уже переходит в подростковый возраст, когда у него проявляется самостоятельность в самой большой части, и он чувствует себя взрослым. И здесь его мнение зачастую настолько категорично что родителям приходится вступать в серьезные конфликты, чтобы его в чем-то убедить. А надо ли? Надо, конечно. Потому что ребенок даже в подростковом возрасте все равно видит не всю картину мира. Не все у него складывается так, как он желает. Потому что его картина жизни несколько, ну, будем сказать, оптимистична. Родители знают... Чуть более глубже, но как донести? Я знаю единственный способ, это расти вместе с ребенком. То есть, начиная с малого возраста, уметь его слушать, уметь его слышать, уметь с ним разговаривать. И свою мудрость постоянно прирастать. Чтобы она, эта мудрость, приращивать, чтобы она все больше и больше становилась, более весомой становилась. И по мере его взросления он будет видеть и чувствовать вашу мудрость. А что такое мудрость? Это всегда разговаривать с ним с уважением и с любовью. С уважением и с любовью вы всегда сможете как минимум донести до него суть своего видения, своего понимания. А уже как примет, это второй вопрос. Можно и позволить что-то ему испробовать самостоятельно, чтобы получить свой опыт. Ну, по крайней мере... Разговаривая с любовью и уважением, вы можете ему объяснить, и он позже, если даже сделает по-своему, вернется к вашему мнению.